Дорогие друзья, добро пожаловать на экскурсию за Нарвской заставой. Меня зовут Артем, вот некоторые меня знают, некоторые со мной сейчас познакомятся. Итак, я в большей части историк, чем специалист по архитектуре, поэтому мой рассказ будет носить прежде всего исторический уклон. Итак, мы встречаемся здесь, на Нарской заставе, за Нарских ворот. И для начала скажем пару слов вообще о заставах, откуда они у нас взялись. Есть такое предание, что Петербург был городом, который без границ, без стен, совершенно открытый, город-символ нового времени. Это не совсем так. Потому что, например, известно, что уже сразу же после основания Петербурга на Петроградской стороне был палисад. То есть как бы деревянная изгородь с бастионами, с пушками, которая прикрывала первые постройки Петербурга от нападения шведов. В дальнейшем Петербург был город, который защищали прежде всего естественные границы. Ну, как мы понимаем, это реки и каналы. Как только город переместился на южную, на южный берег Невы, сначала граница проходила по реке Мойки, затем она проходила по фонтанке, и, и в дальнейшем с конца 18 века она проходила по обводному каналу. Меня все слушают, кто стоит в заднем ряду? Опоздавшие? Отлично, всем я слышу. Молчание, знак согласия. Вот. Ну, а естественно, как бы на въездах города были устроены, как мы сегодня называем блокпосты. Или так называемые заставы. Такая традиция повелась еще со времен Петра Первого. Чем занимались на заставах? Версии, мысли. Проверяли, и проверяли документы. Правильно, да, проверяли документы, проверяли. Правильно, всяких лихих людей. То есть, несмотря на то, что как бы, паспортной системы тогда не было еще, но свободно поездить по России было нельзя. Нужны были подорожные различные разрешающие справочки с подробным описанием, кто едет, всех примет и так далее. Затем заставы имели также фискальное значение. То есть, до середины 18-го столетия в России существовали местные городские налоги. И поэтому как, бы, как раз у заставы проводили шмон купцов, и нужно было внести как бы, какой-то взнос к остону. Кстати, на этой почве произошел подъем знаменитого петербургского, Но ну, раньше до сегодня района под названием Кубчина. Кто-то слышал эту историю или нет? Купчина была деревня за пределами Петербурга. И туда приезжали петербургские купцы и приезжали окрестные крестьяне. Крестьяне, они передавали свои товары петербургским купцам, и те уже дальше везли их в город. А, мы все местные, как бы товары тоже местные, налогом, так, не, облагаются. Да, налогом не облагаются. И поэтому и название такое появилось Купчина, что это было место сделано. И, наконец, как бы заставы имели так сказать, санитарное значение, то есть там проверяли там человека, нет ли у него каких-то болезней, там чума, холера и так далее. Если у человека внезапно он падал, и у него вырастали страшные язвы, то, конечно, там... Все разбегаясь ужасом, как в фильмах ужаса, о мужиках ватали, кидали в костер от горяха подальше, и, в общем, или тащили в карантин, по-разному. Вот. налог прежде брали. Снимали сапоги с него, это само, это шло в качестве налога. И вот, как я сказал, в Петербурге было несколько застав. Значит, первоначально вот застава, которую сегодня мы знаем как Канарская, она находилась около Старо-Калининского моста. Знаете, такой красивый мост с башнями, ну, вот, который находился в Калининской деревне. Да, это старый есть Калинкин мост. Калинки. Нового Калинкина нету, есть мало Калинкин мост. Это который там сбоку находится сзади. На канале Грибоедова. Затем заставу передвинули немножко дальше и поставили на фонтанку. Вот чуть дальше как бы нынешней Нарвской заставы. Ну вот, точнее, с фонтанки ее передвинули на обводный канал. И потом уже в начале 19 века она оказалась вот на этом месте. И ее появление было связано с вот этой конструкцией. Это Нарвские триумфальные ворота. Значит, ну напомню опять же эпизод из истории города, что Нарвские триумфальные ворота у нас появляются в 1814 году. Первоначально они деревянные. Их строит архитектор Кварнеги для прохода российских войск, которые с победой возвращаются из Европы, где они свергли кровавый либеральный французский режим и установили по всей как бы, старому континенту просвещенный феодализм. Кстати, по-моему, именно здесь произошел знаменитый эпизод, я забыл, к сожалению, кто его описывает, когда значит, вот, возвращаются войска, их тут встречает двор, император Александр I, все очень красиво, торжественно, и вдруг дорогу перед торжественным строением перебегает какой-то мужичок. И тут император пришпоривает коня и лично гоняется за этим мужичком и лупит его палкой. Ну вот, и я, к сожалению, вот еще раз повторю, не помню, кто написал этот, э, у кого декабристов. как. Да, кто-то из декабристов это сам. Но может после это этого, клевета. может быть, это Клевета, но во всяком случае человек после этого в императоре сильно разочаровался, все некрасиво. Вот потом. Деревянные ворота быстро развалились, но на их месте архитектор Стасов построил каменные ворота, которые стоят до сегодня, кони наверху. Это коне работы клота, того самого, который сделал коней на Аничковом мосту, мосту и на и коня Николая Первого, который стоит перед Мариинским дворцом. Изначально планировал, что здесь внутри ворот будет музей. Однако в царское время здесь был архив. И, кстати, из-за этого ворота пострадали во время февральской революции. То есть народ во время февральской революции ворвался внутрь этих ворот и сжег их. Пришлось их потом долго останавливать. Ну и снова возвращаясь к теме заставы, застава, которая раньше была на фонтанке обводного канала, она переехала сюда, на это место. И именно здесь, как бы, спрашивали подорожные, но ну, налоги в середине 18 века отменили. То есть, в общем, все свело к фейс-контролю и санитарному контролю. Значит, теперь, что это была за дорога, которая начиналась от Навской заставы? Значит, кто помнит, это было Петергофское шоссе. Ну вот. И э, до начала 19 века Петербургское шоссе, это была фактически Питерская Рублевка. То есть оно вела в Петергоф, в Варенебаум, в императорские резиденции. И как сегодня лучшие люди России старались жить поближе Государю императору. И э, вся эта дорога, она была застроена дачами. Ну вот, например, тут недалеко находится дача Дашковой. Вот. Э, еще сохранилось несколько, как бы усадьб. Да. Ну вот. Да, Дашковой. Ну вот. И э, поместья ее, оно доходило фактически до Финского залива. Ну вот. Но ну, сейчас уже как бы нет. Она получила как бы этот участок в благодарность за участие в перевороте и, и убийстве 1762 -го года. Вот. Однако кроме в начале как бы, 19 века ситуация начинает меняться. Почему она начинается меняться? Прежде всего из-за обводного канала. Обводный канал когда, после постройки имел две функции. Первая оборонительную, вторая это была транспортная артерия. То есть, он был специал... поскольку не было железных дорог, грузы в большом количестве, можно было только перевозить по водным рубежам. Поэтому вдоль обводного канала начинаются, начинают строить предприятия. Ну вот, наверное, все помнят такие огромные газольдары. Вот это как бы станция по выработке газа для газового освещения улиц. И строятся там уже с первой половины 19 века другие предприятия. Также предприятия строятся и вдоль Петергофской дороги. Например, сюда из Ронштадта перевозят металлический завод, который в дальнейшем купил Путилов, и он стал знаменитым Путиловским кировским заводом. Этот процесс еще больше ускоряется во второй половине 19 века, когда отменено крепостное право, народ начинает переселяться в городах, дворяне, чтобы пропить и прокутить деньги, которые они получают от выкупа крепостных, бывшие крепостные, чтобы немножко заработать на жизнь. Они приезжают сюда и идут работать прежде всего на эти заводы, начинается урбанизация, население растет, строятся заводы, предприятия, и постепенно вот эта бывшая петербургская рублевка превращается в промышленную зону. Здесь э, возникают дома, главным образом, либо доходные дома, либо деревянные дома. Многие рабочие живут фактически в, в деревянских домиках. Ну вот, как в деревнях. Это сам. И э, стараются жить поближе к заводу, потому что на транспорт у них нет денег иконки, они шли вообще очень-очень медленно. И вот... Э, если мы представим всю эту ту, ту местность в, начале, в конце 19-го, в начале 20 века, то мы увидим тут крайне такую непритязательную картину. То есть э, эти нарские ворота стоят на месте. Здесь с правой стороны построено некое количество таких доходных домов с большим количеством <соцентричные> да, да, остались еще, с большим количеством жильцов на квадратную место. А кроме того, здесь все очень сильно пахло навозом. Почему здесь сильно пахло навозом? Потому что <соцентричные> <соцентричные> не до такой степени. Потому что здесь находились огороды, это вообще было как бы огородная, если можно так сказать, огородная плантация Петербурга. И принадлежал этот бизнес некому господину Ушакову, такому питерщику, а питерщиками в конце 19 века называли люди, которые пришли в Петербург и добились успеха. Он бывший крестьянин, так скажем, как говорится, эффективный собственник, который сделал здесь огромное хозяйство, специализирующееся на... В... на выращиванием овощей и фруктов. Экологически. Экологически. И говорят, даже оранжере он свои имел, но, в принципе, у нас всегда любят. Если до революции, то обязательно оранжерею с ананасами. Вот. Хотя в конце 19 века оранжереи стали невыгодны, потому что стало дешевле просто поездами привозить ананасы с теплых сторон. То есть, во всяком случае, здесь огромные были огородные плантации, если так можно сказать, ну, которые требовали удобрения. Поэтому запах здесь был далеко не самый лучший. Вот. И, естественно, поскольку Здесь были пролетарские районы. Условия жизни здесь были далеко не самые как бы, комфортные. Надо сказать, что городские власти они не очень интересовались инвестицией, развитием городских удобств э, в районах за пределами нескольких центральных кварталов, ограниченных рекой Фонтанки. И спасение рук утопающих было прежде всего делом своих утопающих. Периодически э, во всех э, петербургских пригородах возникали какие-то добровольные общества по благоустройству. Но, как всегда, вот эти общества как бы утыкались на вот историческую проблему, то есть как бы что-то сделать надо, а с другой стороны самим работать не хочется, самим благоустраивать не хочется, ну типа как вот уборка лестницы в квартире и так далее, то есть и выделяя, еще деньги какие-то на это выделять, поэтому развитие инфраструктуры здесь шло очень-очень медленно, вот. Затем мы знаем, что Наркская застава это было центром рабочих выступлений, как и другие как бы, вот, рабочие, Невская застава, Выборгская сторона. И вот эта площадь, она связана с событиями 9 января. Потому что именно вот на этом месте, перед Нарвскими воротами, значит, 9 января 1905 года стояла цепь солдат. Сюда пришла колонна рабочих под предводительством Папа Гапона. Откуда она вышла? Мы это сегодня еще увидим. Вот, И именно здесь их расстреляли залпом. Здесь был именно с этой колонной. Да, он был именно с этим этой колонной. И именно здесь вот Берк его спас, как бы опрокинув на место, это самое. Здесь, как бы. И здесь, как вы понимаете, жила значительная часть, как мы бы сегодня сказали, электората, социальной базы большевистской партии. И естественно, после революции партия как бы, и правительство, оно начало думать, что можно сделать, как можно благоустроить жизнь ленинградских рабочих, которые, в общем, являлись социальной опорой тогдашней власти. Значит, существовало несколько... Этим вопросом уже занимались с начала 20-х годов. То есть, вообще, вот то, что мы сегодня увидим, было разработано обще проект застройки этого района было спроектировано архитектором Ильиным еще в 1924 году, но работы начались в тысячи, только в 1925 году. Почему это началось в 1925 году? А все дело в том, что как бы НЭП это была как бы очень неплохая система для развития торговли каких-то сферы услуг, но НЭП ничего не сделал, по большому счету, для подъема промышленного производства в России. Почему в конечном итоге в нем разочаровались и от него отказались. И э, то есть, в принципе, количество каких-то предприятий, которые построили НЭПМА, можно, в принципе пересчитать по пальцам, наверное, в пределах всей России. Крупное строительство вело государство, но ну, и государству это было делать очень непросто, потому что это требовало инвестиций. А денег у советского государства до начала 20-х годов было очень мало. Предприятия, которые как бы, могли в этом помочь, были разрушены или их тоже было недостаточное количество. Например. До индустриализации в Ленинграде было очень мало строя материалов, что сильно отражалось как бы, на строительстве, о чем мы как бы, сегодня еще поговорим. Однако как бы, было желание, было желание как бы, эту территорию перестроить. И для этого цели были привлечены как бы, молодые архитектурные силы. Вот. то есть Большая часть ленинградских архитекторов, которые строили в этом городе в 30-40-х годах, это были люди 1981, примерно, года рождения. То есть это Никольские, то Никольский. Это люди, которым на 20-е годы было 30 лет. Ну, вот. Большая часть, как бы, и в 20-х годах доминирующий стиль в строительстве это был так называемый конструктивизм. В разных странах этот стиль назывался по-разному. Вот. Но в принципе, этот стиль, он был отражением своего времени. Но об этом мы поговорим немножко попозже, потому что мне кажется, что немножко за, все рас, застоялись и все хотят немножко пройтись это самое. Но перед этим я вас немножко помучаю. Еще минуту. Потому что, поскольку мы стоим здесь на удобном месте, я начну рассказ о первом здании, которое здесь мы отсюда можем хорошо осмотреть. Это нынешний кировский универмаг или фабрика кухня бывшая. Нарвского московского завода. Что такое фабрика кухни? Знаете? Скажи, Значит... Даже кухонное рабство. Долой кухонное рабство. Значит, ситуация, что нужно было накормить большое количество людей. И для этого возник проект, что мы сделаем предприятие, где производится большое количество готовых обедов. И часть этих обедов, они предоставляются либо в самой фабрике кухня, либо разводятся по, по самим предприятиям, школам и различным учреждениям. Фабрики кухни, вдобавок, решали еще одну большую проблему. Вы знаете, от чего больше всего торопились жители Ленинграда в 30-е годы? От мороженого. Мороженое практически до конца сталинской эпохи находилось в руках как бы, фактически частных производителей, различных кооперативов. И изготавливали его без всяких санитарных норм фактически. Но вот проблема, как бы вот еды, которую делал частный бизнес, вот, особенно в 20 30-е годы, что оно не соответствовало никаким как бы санитарным То есть правилам. Мороженое ⁇ это сталинская шаверность. Абсолютно верно это самое. Ну и шаверма тогда как бы... Э, э, не отличалась как бы качеством. Если кто-то помнит вот этот самый э, золотой теленок, когда главные персонажи, Бендер и Корейка, они они оказываются вот в Средней Азии. И они как раз попадают в, в, на фабрику кухню и Бендер спрашивает, ну а где вот эти вот самые там вот восточные ресторанчики там. А ему говорят, мы жили эту заразу как бы разносчиками вот у нас теперь тут красиво стильные современные кафельные стены. Вот видите тут эти самые ленты э, с, с, для... <с да, эти самоуловители для мусса летаются. Все современно, все хорошо, все, все производство еды идет под контролем санитарной инспекции. И это был действительно тогда огромный прогресс. Надо это понимать. Это сейчас как бы немножко ууу, ленты для мух это самое. Тогда это была настоящая революция. Вот. И фабрики кухни это был как бы ответ на эту революцию. Значит, в данном здании было и есть в общем сейчас несколько этажей. На внутри находились холодильники, где находились и э, продовольствия. В полуподвальном этаже была хлеборезка. Выше находилась столовая. На третьем этаже находился зал для банкетных залов, то есть и такие услуги. И наконец наверху, видите, там сейчас э, как бы пологая крыша. Да, типа мансардная. А раньше там был открытый балкон. То есть там предполагалось, что будет открытая терраса, где можно будет как бы в теплые петербургские вечера сидеть и там я не знаю ланч и так далее. Затем еще забавный момент, связанный с фабриками-кухнями. Все фабрики кухни старались сделать на месте каких-то старых кафе. То есть как бы люди привыкли ходить на это место, чтобы поесть и пообедать. Ну и узнать, что они ходили бы на это место раньше. То есть здесь находился очень популярный трактир. Ну вот. и, на его, его снесли, и на его месте была устроена фабрика-кухня. Затем. Вот Макдональд. видите, да, Макдональдс, Ну, как мы можем пройти мимо Макдональдса? Современная фабрика кухни. Это не современная фабрика кухни, как раз известно, что советские специалисты, которые изучали опыт быстрого питания, они как раз ездили в Америку. И Макдональдс, он, кстати, произвел на них огромное впечатление, гамбургеры. То есть, ну что такое Макдональдс? Это действительно вот верное, быстро налаженное быстрое питание. Подошел раз, два, три котлета, выдал все в коробочках, давай иди кушай следующие и так далее. Причем, кстати, уже пытались, А в конце 30-х годов был проект наладить производства гамбургеров в Советском Союзе, по-моему, даже хотели назвать котлеты по-московски что-то в этом роде. Ну и закупили вот эти вот поточные линии. Котлетные, сети эти котлетные. Ну, все-таки как бы их не как гамбургеры делать, делали котлеты это самое. Вот, но в конечном итоге это все не пошло, потому что началась война. И вот как раз одна из столовых вот, фабрики кухни, она находилась вот в этом полукруглом павильоне, где сейчас находится Макдональдс. То есть тут наблюдается определенная историческая, да, историческая приемность, Кроме того, здесь, а также одновременно это, в этом здании был задуман универмаг. Поэтому размер этой фабрики кухни, он в принципе больше, чем другие фабрики кухни в нашем городе. Ну вот фабрика кухни другие, может быть, вы знаете, вот на Выборгской есть, например, около Самсонинского собора на Московске. Где, где кафе Ровесник, вот это да, фабрика кухня, да? Я не помню, там Ровесник, позади станции метро. А, вот. а на московском где? на московском между, по-моему, московскими воротами там, вот, и фрунзийской. Они вот. все по типовому проекту, да? А, они, некоторые из них похожи, как бы это самое. Кстати, в принципе, вот э, э, как ни странно, я прочитал, что она была похожа на вот фабрику кухню, которая вот на Выборгской. Но в дальнейшем просто из-за перестроек ее вид изменился было круглое обеденное помещение. Да. Путал, угу. ну, Северном. Ну, Северном. Ну, ну да, ну просто это ну, самое это? А, значит, это было закончено в 1934 году. Ну что, пойдем теперь дальше. Ну, ну, я думаю, что это знание знают как бы большинство жителей нашего города, это Вот. И интересно, что идея о постройке дома культуры здесь, на этом месте, родилась еще в 1919 году. То есть первый конкурс на строительство этого здания прошел в 1919 году, однако победителей он не вывел. Затем... Произошел как бы в 1925-26 году, проходит следующий конкурс ну, вот. и в конечном итоге победителями этого социалистического соревнования становится целая группа архитекторов в составе Никольского, Гагела и других как бы, специалистов, которые выдвигают вот нынешний проект. А, Значит, лучше к этому зданию, а то... я не думаю, что это зда здание вас... целиком поместится в кадр. Надо сказать, что постройка вот Дома культуры была очень сложной задачей. Потому что никогда ничего подобного в принципе, в нашем городе не строилось. То есть это должен был быть культурный центр, который совмещал в себе и библиотеку, и зрительный зал, и какие-то места для кружков. Ну, не строили никогда ничего подобного. Офицерские собрания, дольфон, а, но Они не имели зрительного зала на 1900 мест. Ну вот, все-таки как бы немножко как бы другое было назначение. Может быть, как бы близкое по значению здания, это был Music холл, который народный дом это сам. Но все тоже как бы это самое. То есть проектирование этого, этого здания, это была достаточно сложная, достаточно задача. Однако она была реализована. И, Дом культуры здесь, он был открыт в 1927 году, десятилетию Октябрьской революции. Кстати, как и многие другие здания, которые мы увидим, все это строилось в комплексе. Как я сказал, здесь внутри был зрительный зал на 1900 мест. Затем в дальнейшем его расширили, и здесь сделали зрительный зал на 2000 мест. И кроме того, здесь есть еще один зал, маленький, малый зал на 300 мест. Значит, архитектура. Здесь, как вы знаете, есть такое полукруглое фое, ну вот, остекленное. Это такое сплошное остекление, использование современных материалов. Это вот один из признаков архитектуры нового направления конструктивизма. То есть максимальное использование современных материалов, ленточное остекление, лаконичные формы. То есть делают это здание как бы классикой жанра, что мы сегодня сказали. И более того, в 1937 году на Всемирной выставке Парижа это здание получило гран-при. Уже в 60-е годы, как бы до Когоркова, был признан памятником архитектуры. Но, как, но ну, я думаю, что есть как бы вообще Лекарбуйзе он приезжал как бы, в Россию несколько раз. То есть, они кроме того ездили в Европу. То есть, они ездили по Швеции, ездили по Германии. То есть, изучали как бы, эти здания. То есть учились они у европейцев, но у кого конкретно сказать достаточно сложно. Затем идеи как бы, вот самого по себе конструктивизма, они уже вызревали. То есть о, о том, что как бы, ну, нам нужны другие дома, об этом уже говорили в начале 20 века, еще в дореволюционное время, но об этом я хотел бы поговорить немножко чуть-чуть позже. Затем значит, в ДК Горького здесь во время Отечественной войны шла запись народного ополчения и здесь 2 января 1942 года, то есть самые такие тяжелые годы блокады, была проведена даже елка для детей. Вообще, как бы вот мы много знаем, что в дни блокады как бы вот, работали театры, работали как бы, дома культуры, библиотеки, но у этого было еще одно дополнительное значение. То есть люди ходили туда как бы, не сто, даже не для того, чтобы приобщиться к культуре, а чтобы погреться и согреться, потому что здесь всегда был свет, здесь всегда было кое-какое отопление, и то есть, при общении культуры это действительно было, как, бы, как можно было сказать, возможностью выживания. Ну и кроме того, здесь в, и в более это была известная концертная площадка, то есть здесь выступали практически все известные артисты Советского Союза, ну, например, Константин Райкин. Вот, неоднократно здесь выступал, ставили спектакли, то есть место более чем, как бы, такое известное. Ну, и это остается ДК культур до сих пор. Теперь, давайте пойдем посмотрим еще одно здание, которое с, с, с ним тесно связано. <плес> Кто-то знает, что это за здание? Вот товарищ Петров, я подозреваю, знает. Это дом технического, школа технического просвещения. Вот недавно я общался с Валерьем э, по поводу как бы, железных дорог в России. И э, был приведен такой интересный сюжет, что, по-моему, в 1942 году ШПР приехал на Украину. но ну, вот, по поездил вот, там, по Харькову, по другим советским городам и он написал, что вот интересная вещь как бы у русских, что огромное количество различных школ технических то есть вот у нас в Германии как бы есть университеты, где преподают какую-то там я не знаю и гейны, там, ну гейны проигрители не особенно преподавали это самое, но ну, вот какие-то высокие материи там немецкий дух это сам. а русские они вот молодцы как бы делают техников как бы это самое для промышленности. Ну в общем это то что как бы надо современной как бы стране. И вот это здание, оно было построено одновременно и фактически в комплексе. С Дока Горького это дом технического, школа технического просвещения это самое. Вот обратите внимание внимание на этот полукруглый как бы выступ. Вам оно ничего не напоминает? Кораблик, Кораблик оно напоминает. Но оно. Может быть кто-то из вас знает, что на Петроградской стороне есть фабрика, точнее, как бы теплоцентраль который построил немецкий архитектор Мендельсона. Но не, не тот, да, да. вот, то, тоже такая полукруглая. Это то есть есть как бы точка зрения, что вот архитектура это ТЭЦ, она повлияло как бы на выступ этого здания. Это Значит, в, него, в этом здании происходило техническое обучение, то есть как бы технические курсы. Здесь было три класса по 150 мест. К сожалению, вся эта красота, она не сохранилась. Почему? Потому что здесь в 80-е годы произошел пожар, потом здание перестроили, и здесь сегодня находится, как вы видите, дом, мебель и мертв. Это получается аудитория, поэтому она вот так вот внизу Да, нет, аудитория, а дальше. Здесь, как бы, здесь находилась лестница. А. То есть здесь поднимались, это поднимались. Кстати, я, к сожалению, вот у нас москвичей нету здесь. Есть же вот еще один очень известный конструктивистский дом в Москве, Я, к сожалению, вот забыл, кто был его архитектором, с таким расположением диагональных окон. Это вообще один стандартный. Ну любили. И кроме того, конструктивисты очень любили делать столбы на первом этаже, тоже. А еще. С ранний, ранний ну, в общем, он да, он да. Ну что, тогда от Пойдемте дальше, а то. Итак, мы пришли на первую ленинградскую улицу, которая вся была построена в стиле конструктивизма. Это тракторная улица. Тракторная? А, да, она известна, да, именно Тракторная улица. Почему Тракторная? Потому что строили здесь дома для рабочих Кировско-Паутиловского завода. То есть все к одному, это самое. Вообще надо сказать, что проекты застройки каких-то вот таких вот рабочих кварталов, они появились еще до революции. Поэтому некоторые скажут, ну а зачем вообще была революция, вот бы и без нее мы построили такие вот красивые рабочие кварталы. Но! На практике все обстояло немножко иначе, потому что вот приведу вам такой интересный пример. Был инженер Кондратьев, и он еще до революции, в начале 20 века, решил построить как бы небольшой такой микро, несколько домов для рабочих. Ну, рабочие как бы снимают квартиры, хорошо платят, ну, хорошая идея. Кроме того, там прописать все правила общежития, чтобы выкидывали мусор, друг другу помогали устроить там читальни. Вот, мобилизовал средства, напечатал устав этого как бы вот товарищества, где рабочие должны были жить. Дома да, для рабочих он решил строить на Смоленской улице. Однако власти прочитали устав и сказали, нет, это нам не нравится, это не нравится. Началось долгое обсуждение. В конечном итоге кандидат взял и распространил этот устав за, по, самостоятельно, без разрешения областей. Его взяли и арестовали. После того, как он вышел из тюрьмы, банки отказались ему давать деньги на продолжение строительства. А за что но ну, что распространяет какую-то литературу для рабочих, без согласования как бы с властями, это самое. Ну и в конечном итоге дома были построены, но поскольку не было прописано как бы вот эти правила общежития, в конечном итоге эти вот дома на Смоленской улице, они превратились, по сути дела, в ночлежки. И во всяком случае, в советское время... Кстати, в дальнейшем этот Кондратьев, он на некоторое время был в советское время министром промышленности, а потом был главным архитектором Владимирской области. Это самое. То есть при царе он как-то особенно развернуться не мог. Но это такая типичная биография многих инженеров. Вот Юрия Ломоносова, о котором там вот говорили, не давали им ходу в России, которую мы потеряли. Вот И как раз вот ситуация, которая сложилась в 20-х 20 годах, она, напротив, давала многим специалистам возможность применить какие-то свои новейшие по тому времени идеи. Вот. И одна из идей было вот создание такого рабочего квартала. Значит, ну, вы, наверное, меня спросите, а кто оплачивал балке Я вам отвечу, 90% жил массивов, которые строились, в конце 20-х, начале 30-х годов это были фактически кооперативы. То есть они, это кооперативы, которые организовывались на базе какого-то предприятия. Ну вот в данном случае, как я сказал, Путиловского завода. Рабочие, но ну, прежде всего это квалифицированные, у кого были деньги, они вносили взносы, немного помогало предприятие на эти деньги вот возводились эти дома. А существовала практика, которая потом в советских кооперативах тоже была принята, что какое-то количество дней надо было еще и настройки отработать своего будущего дома. Вот про это я не читал насчет как бы, этого э, э, насчет этого факта не могу прокомментировать. Но и во всяком случае, что известно, что предприятие оно вмешивалось э, в регулирование жизни, как бы, то есть оно писало устав, как бы вот уборка лестниц там, правила. Общежитие, и считал, что если в одном как бы, доме будут жить работники одного предприятия, но ну, это будет лучше для социального климата. Значит, архитектор Симонов, который конструировал вот этот вот городок из 16 домов, он перед этим, Симонов. Симонов. Симонов. Да, он перед этим поехал в Европу, он был в Германии, он был в Швеции. Поэтому если вот вы посмотрите на эти здания, то иногда складывается впечатление, что они не совсем русские. Ну, так не напоминает на российскую архитектуру. Более того, изначально они еще менее были похожи на такие вот типичные российские дома, потому что они были покрашены в два цвета, Кирпичный такой вот э -э -э -э, теракотовый. Вот если вы приедете в Германию, то как раз там таких зданий очень-очень много. Вот. Затем в этих домах было три типа квартир. Двухкомнатные, трехкомнатные и четырехкомнатные. Двухкомнатные были преимущественно рассчитаны на одну семью. Трехкомнатные были рассчитаны на две семьи. И четырехкомнатные были рассчитаны тоже на две семьи. То есть изначально большая часть квартир в этих домах, она задумывалась как коммунальные. Почему? Потому что не хватало жилплощади, стоилось очень-очень мало. но вот, а людей надо было заселять. Нач... конец 20-х, начало 30-х годов это бум, как бы, роста населения Ленинграда, Пет... Ленинграда то есть люди из сельских областей начинаются переселяться в город и им нужно давать квартиры. Кроме того была еще одна проблема, это проблема строительных материалов. Как я сказал, при НЭПи промышленность развивалась очень слабо, но ну, вот и для того, чтобы построить строить до... новые дома приходилось даже разбирать какие-то старые здания, например, для строительства вот даже использовать железнодорожные шпалы в качестве перекрытия Закрытий, до такой степени это самое. Затем, интересная особенность этих квартир. В этих квартирах были задуманы места для ванных комнат, для ман но самих ван не было. С чем это было связано? Не было ван. Правильно, не было ван. Советская промышленность, вот как бы часто как бы, вот, поднимается такой вопрос, что строили в советские времена квартиры без ван. Ванны в, в, в, фактически в 20-е годы в СССР никто не выпускал. Они еще... что? Не, не Хоть раз уж... места бы них были. Но места бы от них были. То есть как бы считал, что в ветлом будущем ванна ну, все-таки появится. И так это было. Но надо сказать, если что будем, еще... Хорошо, что в бассейн, буду, да. нет, если будет хорошо себя вести, отправим в баню. Ну вот, ну а ванну уже как бы следующая там. Но надо сказать, что в дореволюционном Петербурге ванны тоже были большая роскошь. То есть, по-моему, по по по по по само в городе было не больше 5% квартир, где была ванна с водоснабжением вот до 1917 года и в основном ванны были заграничные то есть их покупали за границей и привозить а и, вторая про пара... еще можно добавить что э, вот колонка для водогрейной это была до начала 20 века такой же хайтек как сейчас там не знаю кондиционеры или теплые полы это выпускалась только в германии э, вот фирма хенши которая во время войны выпускала значит самолеты эту технику он как раз поднялся на патенты на выпуск вот этих водогрейных колонок в конце 19 века из Германии они распространились по всей Европе. Но ну, и к этому мы еще должны добавить, что как бы старый дореволюционный Петербург, он славился как город самой плохой как бы коммунальной инфраструктуры вообще в Европе. И это как бы отражалось от, от, жалость и на водопроводе, водопровод. Э и в Петербурге, и потом в Ленинграде в 20-е годы был очень слабый, и просто не могли обеспечить достаточное количество напора каждой квартиры, чтобы каждую квартиру обеспечить водой. Что, кстати, привело к развитию общественных бани, что мы по дальнейшем еще увидим. Вот. Но... есть такая как бы байка, что это здание, оно по своему форте напоминает серп и молот. Но это не так. Серп и молот, оно все-таки не, не напоминает это самое. Значит, эта школа, опять же, строилась в комплексе со всеми этими зданиями. И, наверное, вы догадаетесь, что это за купол там наверху. А, да, обсерватория. И интересно, что такие куполы обсерватории были практически во всех школах, которые были построены в этот период, в 20-е и 30-е годы. То есть считалось, что надо приучать людей к звездам. Смотреть на звезды. Но потом вы оказалось внезапно обнаружил, что в Петербурге слишком много туманных дней. Вот И звезды у нас появляются крайне редко. Поэтому в большинстве таких школ обсерватории демонтировали. А осталась она только здесь, на этом здании. Пампетит, стоп, есть? Э, вот не заходил туда внутрь, не смотрел. Может быть и есть. Значит, вот в этом полукруглом выступе находились различные мастерские, научные кабинеты, лаборатории. Значит... Э... Вот в полукруглом корпусе здесь находились классы для старших классников, здесь в трехэтажном корпусе ручка серпа, находились классы для учащихся а, младших классов. И еще с обратной стороны находился спортзал для спортивных занятий. В принципе, эта школа она символизирует переход к новой эпохе. То есть, вообще, что произошло в 19-м, начале 20 века? Это переход от элитного образования к массовому образованию. Вот у нас в конце 80-х годов очень много говорили, что вот... Раньше, в 19 веке существовали лицеи, существовали такие вот замечательные школы, там, университеты, где получали такое совершенно такое чудесное образование, французский, латынь. Почему у нас сейчас этого нет? Но проблема в том, что как бы, образование, которое давали в тот период, оно было нацелено на подготовку только очень ограниченного круга людей учащихся из высших слоев общества, при том, что большая часть населения, оно оставалось неграмотным. В 19 веке в Европе происходит, происходит отход для, для этой модели. Для современного государства требуется большое количество образованных граждан, массовое образование. Помните знаменитую фразу, которая приписывают обычную бисмарку, но произнес ее, скорее всего, все-таки не бисмарк, что фра... Один, неизвестно, я не помню, помню, кто ее произвел, что франко-прусскую войну выиграл немецкий школьный учитель. То есть тот факт, что немцы ввели одни из первых Европы всеобщее образование, это определило преобладание Пруссии, а потом в Германии как бы на европейском континенте фактически до сего дня. И в Советском Союзе, это в Советской России, это очень хорошо понимали, и... Было ясно, что невозможно построить современную ну, державу без массового образования. И вот эта школа эта является одним из первых шагов по этому направлению. То есть здесь это была первоначально семилетка, здесь давали знания на достаточно хорошем уровне, если вы видите даже обсерваторию. Здесь сюда приезжал как бы, Максим Горгий, сюда приезжал Андрей Бабрюс, французский писатель, из который сказал, что у нас во Франции ничего подобного нету. И на тот момент, скорее всего, действительно как бы, массовые школы на таком уровне э, за рубежом ну, были, наверное, в США, но, может быть, как бы, не европейских страны гораздо быстрее. И это действительно как бы, была место, А эта школа была тоже... Здесь учились прежде всего дети с Кировского завода. Первый директор этой школы был бывший рабочий Кировского завода. И можно сказать, что это действительно вот была кузница кадров, которая в конечном итоге выиграл войну. Вы знаете, как она сейчас называется, эта школа? Это школа имени Зинопортновой. То есть, как бы вот кто-то слышал вообще? То есть. Да, пионерка Героини, которая травила там, она, она Ленинградка, но она оказалась во время войны на оккупированных территориях, и подсыпала немцам суп, там э, устроила немецкую столовую работать, фабрику кухню. Ну, вот И подсыпала им какой-то мышьяк. Причем, как бы, потом ее арестовали и э, сказали, ну ты попробуй. Она попробовала, как ни странно, и осталась жива в конечном итоге. Но к чему я это рассказываю? Что фактически, вот поколение, которое выиграло войну. 41 -го. Это вот результат советского образования 20-30-х годов. Это вот все время проходит по мемуарам и в документах. Огромная разница между призывниками из крестьян, которые воевали в годы войны, это сам, колхозники, которые увидев там немецкий танк, бросали ружье, ой, шайтан, шай, шайтан. И как бы вот более оба, оба, люди, которые с образованием, которые укомплектовывали авиацию, танковые войска, которые как бы воевали совершенно иначе, и мотивация у них была совершенно другая. Двигаемся дальше. Прежде всего мы, скажем быстренько пару слов о памятнике, ну, а Сер... сильное, отношения Шене к данному району, это да. самое, да, да ну, вот. ну это Сергей Миронович Кир, да, ну да. вот, наш, как это говорится, не, союзных старост это дедушка да. Калинин, да, да который наш Миронович, наш это самое, ну вот. Как сказать популярный вождь, который был застрелен в коридорчике Смольного, это самое. Поставил это памятник архитектор-скульптор Томский. Почему Томскому поручили это ответственное задание? Потому что Томский всех видел в живьем. То есть вот Томскому, скажем, принадлежит первый памятник Ленину, который стоит в нашем городе около Невского механического завода около в районе Лизард. Потому что Томский один раз видел Ленина на митинге в семнадцатом году. И потом он еще видел его, когда Ленина хоронили. Он стоял около гроба. Сам. Ну и поэтому запоминал. он... Да, и запоминал. И поэтому как бы изобразил его как живого. Ну вот. Также Томский, а он общался с Кировым. И поэтому видно. Ну и Кирова знаешь, и он изобразил нашего Мирона. Еще прямо вот здесь, вот на этой площади. Здесь у нас различные тут барельефы. Это изображающие строительство, гражданскую войну, с другой стороны строительство социализма, с третьей стороны там есть еще роль партии, а здесь цитата из речи товарища Кирова, который говорит, что только мы большевики имеем точку опоры, с помощью которой мы все перевернем, что требуется перевернуть. Но поговорим мы не только об этом памятнике, позади нас находится райсовет Кировского района. Значит, вам эта башня что-то напоминает? Красивая такая, сиповый молотом? Нет, давайте обратимся к более классическому наследию. В принципе, эти башни это отсыл к ратушам средневековым европейским. То есть у каждой, Ты да, да. сказал, что это отсыл к пожарным к, к, к, к, к, к, к, к свежей... К... Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Ну, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, что кроме пожарных частей в этих зданиях, которые назывались съезжие, находились еще жандарские участки полицейские. Это сам. То есть, вообще, таким образом получалось бы сугубое охранительство, что чуждо было прогрессированным конструктивистам, которые преследовали как раз концепцию нового общества, так называемого города-сада. То есть... Э Дома, да, то есть одной из особенностей этого района был отказ от вот таких вот плотной-плотной застройки, это самое узких маленьких дворов, как вы видели на трактной улице, там дворы большие, позади арок, это самое огромное пространство, здесь было и здесь еще, сейчас зелени не так уж и мало, а тогда было гораздо больше, вот, и в тот период была очень популярна концепция разукрепления города, то есть если раньше весь Петербург был завязан на центре, то э, в 20-е 30-е годы появилась идея, давайте сделаем еще несколько центров небольших на окраинах, которые будут сосредоточением местной культурной жизни. Кстати, сегодня эта идея тоже очень модная. И очень часто обсуждают, что а давайте вот сделаем несколько каких-то различных э, культурных торговых центров, бизнес-центров, которые будут находиться также по району. Эта идея уже существовала в 20-е годы, и здесь мы видим фактически ее воплощение как тогда ее видели. Значит, э -э и э -э хозяйственным, как сказать, правительственным центром, как называлось тогда Невско-Московского района, потом после смерти Кировского его, перим... его переименовали в Кировский район, был вот, этот вот, э -э вот это вот здание, где был не только районный комитет партии, но здесь еще был банк, почта и другие как бы общественные э -э здания. Но это позднее сделали военкомат. Первоначально военкоматы здесь не были. Естественно, на это здание, поскольку здесь сидела партия, денег не жалели. Поэтому, вот видите, здесь находится сплошное остекление. Обычно э, в большинстве конструктивистских зданий денег не хватало. Поэтому вот такого сплошного стекления его много где не было. Здесь оно было. Как я сказал, вот эта башня, это отсыл все-таки средневековым ратушным башням. И интересно, что такую башню, например, хотели сделать... Э, вот в доме культуры, по-моему, да как операторов оно называлось, которое находится около станции метро Петроградская для Совета, да, ну вот, да там 80-метровую хотели там башню, причем еще 80 е да. Здесь, по-моему, высота башни 50 метров, ну вот, и, при, и причем как бы даже 80-е годы ее хотели все-таки достроить и восстановить. Но это так или иначе не было реализовано. Но здесь много принципов конструктивизма. То есть, как э -э, ленточное остекление, затем, вот видите, дом на столбах, как бы, да, то есть, там как бы не настоящие столбы, а псевдо. Но, как бы, заточатки есть такое вот полукруглые павильоны, где находились офисы, то есть, все, как бы, признаки есть. Затем, также здание, оно очень оригинально вписано в улицу. То есть, здесь, когда проходили какие-то вот районные мероприятия, там праздновали 7 ноября, 1 мая здесь на площади устраивались митинг, собирался народ, и он либо тут праздновал, либо отсюда с колоннами направлялся в центр города. Но ну, пойдемте дальше. нельзя как бы пропустить вот это замечательное место, которое находится с правой стороны, это сад 9 января и решетка сада 9 января. Это первый сад, который был разбит во время советской власти. Его разбили во время субботника, 1 мая 1920 года. Разбит он на месте кабака, который назывался Старый Ташкент. И именно отсюда 9 января 1905 года началось движение вот этой рабочей колонны по направлению в центру города, которые расстреляли около Нарвских ворот. Вот примерно столько они прошли. Вот. Отсюда как бы поп-гапон повел. Но и решетка, которую вы здесь видите, эта решетка раньше стояла у Зимнего дворца. То есть вы знаете, что между Зимним дворцом и адмиралтейством есть сквер, но он ничем не огорожен. А раньше, в начале 20 века, он был огорожен вот этой решеткой, созданной по проекту архитектора Мельцера. Это решетка хендмейд, ручной работы. Она взяла тоже первый приз в Париже в 1900 году. Вот Ее потом вернули обратно в Петербург, собрали. Но во время февральской революции она немножко пострадала, поскольку по центру в Медальонах там находились императорские орлы, везли, и народ немножко погорячился, побил по ним прикладами. Вот. А вот во время субботника эту решетку взяли, погрузили на грузовые трамваи, и как трофей рабочего класса отправили сюда и установили вокруг нового сада жертв 9 января, что в какой-то степени даже символично. И здесь она стоит по сей день. Ну вот, э, в принципе, эти бани были рассчитаны, вот, кстати, забыл сказать, что фабрика кухни готовила 85 тысяч обедов в день. Здесь могли помыться до 8 тысяч человек. Почему бани имели особое значение? Первое, санитарно-гигиеническое. То есть э, различные эпидемические заболевания в то время были очень-очень распространены. И э, э, власти уделяли особое влияние, как бы... Борьбе с ними и как можно было с ними бороться, прежде всего путем поддержки личной гигиены, провести воду в каждую квартиру, как мы поняли тогда было невозможно, Ван катастрофически не хватало, поэтому и, воды тоже не было. и, и вод... с водой было плохо. Он не, он не справлялся, как бы, это самое. То есть, ну, в основном для рукомуников, но ну, отнюдь не для того, чтобы в них плескаться это самое. Ну вот, и в других районах напор воды даже был слаб. Поэтому, как бы, решение проблемы виделось в банях. Было построено... Ну, и хо... с холодной... Ну, в кастрюлях можно было нагреть, но все равно было плохо. И мыться... это... с холодной водой было плохо. И с горячей водой было плохо. Вот, поэтому начали строить бани. Значит, особенностью, как бы... Да. А что значит начали? А революции культуры в бане началось? было но мало, ну вот это самое Кроме того, дореволюционные в бане, это было такая, как бы все-таки, ну, больше развлекало как -то, как -то, как -то, Не, ну, как я думаю, что как для богатых, к... тут ну, ну, это как так, были ну, типа. деревянные дома, ну как бы вот, э, по, Во время, до революции тут район был застроен над деревянными домами, где жили рабочие Ну да Конечно, у рабочих у этих были рядом с домом банки когда, а, здесь, индивидуальные. когда здесь то, начали строить маны, вот ну, эти вот конструктивистские дабы, да? конечно, никаких баней не стало, и когда пошли Вот, то есть, как бы эти бани решали проблему гигиены, это самое. Но если кто-то хочет помыться в настоящей бане 20-х годов, ну вот, то, в принципе, можно поехать на станцию метро Площадь Мужества, и там стоит, так называемая, знаменитая круглая баня. Постро... По-моему, уже нет. Стоит... Архитектора... Никольского. Никольского. Никольского. и, Слушай, я недавно проходил, и там перед ней стоят два мужика в простынях. Нет, нет. Она до сих пор да, действует, действует, это самое. Значит, банька, значит, его бань 20-х годов был такой круглый корпус, где, в общем, происходило все действие. А почему круглый? Потому что круглая конструкция лучше сохраняла тепло. А в центре бассейна. Но вот в бассейне, который в круглой бане, у бассейна там есть. А вот тут, к сожалению, бассейна не было. Хотели, но не реализовали. А кроме того, там был еще солерий на крыше. Но, к сожалению, как я сказал, вот материалы, которые пошли на эту баню, они были особенно плохие. Поэтому к началу 90-х баня фактически разводилась. Но, смотрите, как бы, ее что-то начали реконструировать. И, возможно, в скором... Вот я тоже хотел сказать, торговый центр это самое. под названием Ушаковские бани. Ну, узнаем когда снимут леса. Но теперь, я думаю, все замерзли и теперь в больницу. <звы> <звы> я не знаю. Надо понимать одну вещь, что современная медицина у нас появилась только в, в общем, которую мы знаем, только в конце 19 века. Ну, то есть вообще понятие гигиена, как бы вот как-то профилактика. профилактика, да, это самое. Но, но даже вот на начало 20 века с большим количеством болезней просто бороться как бы не умели. Ну вот, давайте вспомним, что антибиотики элементарные. Они появились только в 1940 году. И вошли по всей употреблению только после фактически Второй мировой войны. Для этого, если у тебя какое-то воспаление, то, в общем, большие шансы, что ты отправишься в гроб. Поэтому... Вот да, вот, в трансформаторную будку. Да, для морга маловато. Да, вот. Поэтому единственное, что как бы, вот, могли предложить врачи, это как бы притекать заразу еще на путях ее формирования. И для этого является в Советском Союзе в 20-е годы такое как бы, заведение под названием профилактура. То есть человек он регулярно сюда приходит, он получает какую-то, как бы, его здоровье подвергается наблюдениям, это самое, да, какие-то санитарные процедуры, и, то есть, позволяет ему не доводить как бы, свой как бы, организм до полного разрушения, когда все равно тебе уже никак не, можешь, не могут помочь по уровню медицины. а просеай как бы заразу на ее первых стадиях и вот здесь как бы, находился как бы, первый бы Нарвского завода который был закончен в 1932 году его района кировского завода ну, вот, это все как бы, было одним комплексом здания как услуги. услуг ну вот, что в общем-то тоже сыграло достаточно большую роль в истории нашей страны, потому что к концу 30-х годов, а большей части эпидемических заболеваний, типа холеры, чумы, тифа, в нашей стране удалось избавиться. Ну вот, и даже во время Великой Отечественной войны у нас не произошло ни одного как бы, крупного эпидемического заболевания. Если, скажем, во время э, Первой мировой и гражданской войны была совершенно катастрофическая ситуация и с эпидемией э, ТИФа, и была страшная эпидемия гриппа, испанка знаменитая, то во время Великой Отечественной войны никаких крупных проблем с эпидемиями не было. Ну вот, и, в общем, не было с ними до самого конца советской власти. Вот, до свидания. Ну вот. Ну, что я хотел бы сказать в заключение о замечательном как бы, конструктивизме. Конструктивизм был архитектурой своей эпохи. Ну, вот, мы все помним, что, например, как бы такой стиль, как барокко, он появился в контексте как бы, контрреформации. То есть требовалось как бы, церкви дать ответ. Протестантам и привлечь пасту изысканностью форм, пышностью служб. Затем дальнейшее свое развитие барок получила во время абсолютизма. То есть для чего строились роскошные дворцы, скажем, вот Версаль. Наши дворцы в Саларском селе, э, в Петергофе, во-первых, чтобы продемонстрировать величие императорской власти, во-вторых, как бы, дворцы, по сути дела, были большими бараками. То есть, например, в том же самом Версале одно время жило до 16% французского дворянца. Специально, чтобы они были под контролем государя, дрались за право выносить на его ночной горшок и не занимались никакой там игрой престолов. Ну, вот. Затем э, на смену барокко. Приходит классицизм, то есть более такой пышный и менее пышный, как бы, менее изысканный. То есть там уже как бы стиль, где чувствуется уже буржуазное влияние, но с другой стороны более имперский, более как бы величественный и ориентированный на гармонию внешних форм. То есть если вы прогуляетесь как бы по нашим вот дворцам, вы обратитесь, что для жизни они все совершенно неудобные не как бы дворцы построены в стиле барокко, не в стиле классицизма, все вот эти вот двойные галереи вот это все очень красиво, но жить в них невозможно, поэтому даже начи начиная там скажем с Александра первого, все как бы цари предпочитают жить в каких-то там, я не знаю, коттеджах, этих самых отдельно построенных домах, но отнюдь не во дворцах, дворцы используются для торжественных uh, приемов затем в середине 19 века появляется идея, что дома должны быть для людей, а не для внешней формы. Ну вот, для не для понтов. В результате чего появляется стиль, который называется неисторицизм, другие э -э эклектикой. И это был, прежде всего, стиль буржуазии. То есть, с одной стороны, квартиры как бы становятся более так, рациональными, с другой стороны, сохраняется пышная, пышность фасадов, демонстративная. Потом, уже в начале 20 века, этот стиль подвергается критике, то есть, в результате чего появляется модерн, то, что мы называем. Вот. Однако, в то же самое время, Понятно, что и как бы, историцизм, и модерн – это не является архитектурой для людей, для массовой застройки. И первой попыткой создания как бы, массовой архитектуры – это был, в общем-то, конструктивизм. И первые как бы, вот, жилмассивы, районы, которые были исполнены целиком, они были построены именно в этом стиле. И построены как бы, в значительной степени в Советском Союзе, частично в Германии, частично в Австрии. Вот. Ну вот, пожалуй, на этом моменте я хотел бы и закончить мой рассказ. И если у вас есть вопросы, то по возможности добавление, кстати. А вот вот. Это все-таки вот это, да. а вот это больница. Да. Вот, потому что как бы из-за камуфляжа... Но что? некоторые тогда... Почему, да. такие, низкие, почему такие низкие здания? А, ну, а, во-первых, да. лифт вы не могли ставить. Да. Да. Нас, э, не было лифтовой промышленности. Лифтов но вообще не было никакой промышленности. Да, по сути. связано с поэтому, тоже. Да, запор. и именно поэтому сегодня многие забывают высотные доминанта района. Вот это то, что вы проходите. Это она носит чисто декоративный характер, потому что на самом деле не было возможности жить в ну или использовать для каких-то административных нужд помещение высотой там, в 30 метров, потому что ну, по лестнице на восьмой этаж не походишь, воды нет, ничего нет. Поэтому районы они были плоскими не только потому что там пытались приблизиться там, к чему-то, но просто на самом деле всякие архитекторы они, ну, за исключением Никольского, который действительно был сторонником э, города сада. Города сада, да. Они бы с удовольствием строили бы башкирбы. На самом деле в Москве, где тоже много конструктивизма mm -hmm. в центре и где строили административные здания э, и где были деньги на лифты, mm -hmm. там много достаточно высотных домов. Mm -hmm. Но здесь рабочие строили за свои деньги, uh -huh. и э, совет тоже совет, как бы, строил uh -huh. за свои деньги. И они не могли себе позволить... Ну, лифт. Не было лифта. Uh -huh. И поэтому э, вот, как высотные доминанты, могут представлять из себя лишь такие условные башни. А все остальное... Как строительные нормы разрешали пять этажей без лифта. Но надо все-таки учить. Что... Здесь строго четыре-пять этажей. Но... Больше не бывает. Ну, тут надо все-таки определенное европейское как бы, влияние учитывать, потому что все эти архитекторы, они прежде чем начать здесь стоить, они ездили по Европе, да. они смотрели как бы, дома, дома, которые строили там. И, кстати, там тоже не строили высотные дома для рабочих именно по тем же как бы, да. экономическим соображениям. Ну, Причем там кстати, тоже сказать, строили... В Америке были, есть дома высотные 7 этажей, ну, вот это, до сих пор в Нью-Йорке, без лифта. Угу. Это считается, типа... Нормально. Нормально. Угу. Но в Советском Союзе были строгие нормы. Угу строительные да. и нельзя было построить дом более как бы... в центре потом полу, не домов, было... да, да но они построены то... до советского да, да. ты да. лиф потом прилепили прилепили, и, да, да. Да, да, да. прилепили вообще я бы тоже еще сказал пароль совета а именно совета кировского завода и потом районного совета кировского потому что ну Конечно, там школы это, там, для обороны, но на самом деле люди, которые сделали революцию, которые шли к зимнему тогда, не дошли, а спустя 12 лет дошли, да? они на самом деле э, хотели менять мир. И они хотели образование для своих детей и для себя, потому что здесь э, были построены три вечерние школы тоже где рабочие Кировского завода, которых больше половины было неграмотных, например, литейщики были неграмотны все, и большая часть, большая часть была неграмотная. Они получили среднее образование сами, многие, многие. И э, их дети получили образование в этой школе. Э, как раз, если мы будем идти дальше туда, э, к, или в любую из да. двух сторон, <св> мы увидим следующую эпоху, когда сталинская бюрократия стала строить дома для себя. Но э, здесь нет. Здесь это вот для корот, тот короткий исторический промежуток между 24-м и... Ну, 32-м, так ну, сказать, да, да, да, да. Когда э, рабочие э, строили мир для самих себя. Они строили, построили для себя бани, больницы, жилые кварталы. Э, строили за свои деньги, частично строили сами э, на субботниках. Uh, вот то, что здесь действительно коммунальные квартиры, uh, это ведь тоже не политика, это просто uh, вопрос, как за те небольшие деньги, которые есть у рабочего, обеспечить жилье. В этих домах очень мало подсобных помещений. Это, между прочим, так же, как в современных студиях. То есть крошечная кухня, крошечная прихожая и очень большие комнаты. Потому что, когда люди строят за свои деньги, они стараются оптимизировать. оптимизировать. А питаться надо, значит, в столовой. Но, надо, сказать, что, надо учитывать, что дети проводили в школе практически весь день. Это была официальная политика Советского И причем власти. считал, что в школьных условия лучше, чем кормили, дома. Кормили и в школах, и в заводских столовых тот пьют лучше, на самом деле, чем они могли питаться дома потому что э, снабжение предприятия осуществлялось в первую очередь принял, Снабжение, снабжение э, через магазины по остаточному принципу осуществлялось поэтому э, они дети взрослые уходили утром значит, э, на работу э, питались там э, дома питались только ну там матери, мать мать с маленьким ребенком или например э, выходные дни э, но для этого вот была фабрика кухни которая действительно обеспечивала огромное количество обедов и э, по будням эти обеды отправлялись на различные предприятия, ну кроме Кировского завода, где было свои были свои столовые, собственно, на территории завода, uh -huh. а э, по выходным э, рабочие и питались там, и разбирали обеды тоже питались дома. Кухня вот в этих домах она рассчитана только на то, чтобы разогреть что-то, подогреть. На самом деле действительно на две семьи приходится крошечная кухня. Э, ну ниша холодильник в стене так сказать природный ну, зимой работает то есть просто стена ушина вот, предельно в одном месте вообще э, как бы это жилье это больше социальный эксперимент ну многие его критиковали потом э, за именно за аскетизм потому что здесь нет никаких э, излишеств. За, на самом за, деле аскетизм за критиковали из-за приближениеения су да, с а ними ценностями, разумеется. А между прочим, скетизм всего три или четыре характерные архитектурные формы, которые используют архитекторы на протяжении десяти лет. Вот это вот полукруглая арка, арка срезанный mm -hmm. полукруг. Вот этот полукруглый эркер, да, mm -hmm. и вот это вот мы увидим, вот характерная дворницкая, вот она, видите, да, вон она, вон там, вот в правом дании она странно так выдается, это тоже, ну, справа да. вот, э, угу. это тоже характерный признак, чтобы он видел всех подходящих, ну, там жил дворник, на самом деле, он дело то, что в отличие от, ну, как бы, в отличие от дворов в центре, эти дворы не запирались, и, хотя они тоже закрытые, вот эти дворы, вот этот двор тоже закрытый, но они не запирались. И как бы дворник, он традиционно живет на выходе, как бы, из э, двора. Вообще э, люди, которые здесь жили, они э, прожили, многие из них здесь э, ну, семьи их прожили десятилетия. Это своя культура, которая э, находится э, ну, совершенно другая, потому что люди в советское время очень редко меняли жилье, но они очень редко меняли работу. Ну, well, <coughs> mm -hmm. То есть люди, которые Родители которых работали на Кировском заводе Очень часто дети их работали здесь же Ну, надо сказать, что это как до Появления метро, это было связано еще И с транспортными mm -hmm. гигантскими проблемами И, и здесь была создана определенная инфраструктура То есть определенная культура Люди ходили в одни и те же магазины Знали продавцов Лично всех, они знали их Все они стыклись в одних и тех же парикмахерах Знали всех парикмахеров лично Это... Э, та, на самом деле, культура, э, которая, ну, она была разрушена с э, второй, второй волной массового жилищного строительства в 60-е годы, да, когда люди были абсолютно перемешаны именно из-за того, что ее строилось в большей степени, ну, уже не не предприятиями в значительной угу. степени. А, по районному а принцип, в очеред, очеред, принципу очередной Да, очередная система. Но вообще... Э, Самое главное, что вот, э, при самых ничтожных ресурсах, потому что действительно не было ни денег, ни строительных материалов, э, ничего, этот социальный эксперимент он оказался очень удачен. Э, в действительности эта школа действительно подготовила больше известных ученых, э, инженеров, конструкторов, э, чем э, многие ну, гимназии, более-менее сохранившиеся гимназии центра города. Э, и то же самое можно сказать э, ну, про... Вообще... Э, как бы э, именно, э, ну, скажем так, что вот э, последнее жилье рабочие вот в этих домах получили в... 30, наверное, 4, 30, или 34 30, 4. году, uh -huh. а следующий раз рабочие въезжали, ну за исключением там отдельных ударников, въезжали в новое жилье, нет, <составление>, а не настоящее жилье, но там в 60-м 58-й примерно да, вот, точно То при да. как раз, же, ж, ж, ж. да, да, да. Но кстати, ЖСК, железно-строительный кооператив, но, но, но кстати, ЖСК, а уже комбинация нет, нет жилищно-строительной ЖСК, жилищно железо-строительная кооператив. Но, но, кстати, со... тоже, но, но, кстати, состав ТС, населения да, кооперативов но... в 60-х годах уже был совсем другой. Да, да, То есть да, это да. уже был это не рабочий, а миддл-класс, как говорится, советский. А скажите, пожалуйста, вот, кто знает, ну, во-первых, очень интересный такой интересно было от Питера, а вот смена вот этого эксперимента, например, на вот этот знаменитый сталинский ампер, который стал притчей языца, ну это сопряжено с какими-то интересными вот политическими интригами. Ну Там. вообще ведь даже если вы посмотрим, как это произошло, как вот решили, что нет, больше нам этого не надо, нам много переходных форм. Ну вот это вот на самом деле так называемый ранний, то что мы ходим сегодня, это ранний конструктивизм. Ну, вообще, сталинский стиль это вообще, некий уже... Вот, нет, вот это вот ранний да. конструктивизм. Но есть, конечно, и феномен Альпирс, позднего, да? позднего конструктивизма. Например, большой дом. Ну, на, э, э, нет, э, э, вот, например, 210-я школа, которая да, на нефть. Да, 210 нет, нет это, значит, это... ну, нет, это просто поздний конструктивизм, то есть конструктивизм не исчез. Ну, вот, И Питере... его строили тоже, кстати, сталинские да, кабапи, строили Питере, те же архитекторы. Питере меньше, в Москве очень много, там есть целый ряд зданий, которые, ну, например, там знаменитый, нет, там есть, например, даже лучший пример, это здание здание кооперативы военно-промышленной какой-то академии. И там три корпуса. Ранний конструктивизм, где нет вообще никаких украшений. Это 25-й. Угу. Потом есть здание 29-30-го. И там уже есть нечто вроде, значит, таких звездочки. Ракеров, там и да, да. А третье здание, это поздний конструктивизм. Он 35-й. И он уже находится на грани сталинского ампира фактически. Просто здесь, из-за того, что очень мало административных зданий, которые, ну, меньше административных зданий, которые являются административным, здесь очень меньше переходных форм. Тем и денег менее, меньше. Переходных форм между сталинским ампиром и конструктивизмом. Тем не менее, в центре такие здания есть. Здесь, на, здесь их нет, потому что здесь, когда как только кончилось вот это вот массовое строительство, был потом длительный перерыв, здесь вообще не строили. Но вообще, знаете, в чем дело? Если, происходит, если люди строят, если то, как строить, решает Совет, они строят за свои деньги хозрасчетно, либо за свои, либо за деньги предприятия, и они решают вопрос построить лишние, значит, это, ну, лишнюю лишние, квартиру, лишние или квартиру, или, квартиру да, то, конечно, функционализм Но обычно побеждает. Да, это полит... ну, экономическая. Я, а, не совсем, не совсем понял, вот эту башню, которую мы видели, да, которая отсылка к средневековым башням, это тоже решал Совет, чтобы конечно, построить. Да, конечно, да. А, решение, между прочим, да. есть масса замечательных картины фотографий как, как люди если, они, они вот не свисают не с этих не балконов не во время празднест да но ну, есть массово фотографии этого района и, где и, проходит и, парад какой-нибудь а там и, огромное и, количество и, людей и, на этих и, вот балкончиках, там балкончики и, такие и, есть, и, то есть. есть то есть идея в том что как бы сами здания да, они участники да, массовых мероприятий поэтому, да, поэтому висят вот флаги люди размахивают. И я добавлю еще да, такой момент, что вообще как бы конструктивизм, вокруг него дискуссия шла уже в 20-х годах. Ну вот, и как бы многие критиковали вот такую вот компоновку, что она порождает некий провинциализм, да, да. отрыв, как бы вот этот сад это такая сельскохозяйственная утопия, и вы не учитываете роль центра населения. политические обвинения сам... Нет, а, нет политические. Нет. И, кстати, интересный момент, что если почитать весь, это была бы такая дискуссия, естественно, какие-то политические моменты здесь были но интересный момент если мы посмотрим список всех архитекторов конструктивистов которые строили в 20-30 года то потом мы увидим как эти же самые архитекторы но ну, вот они строят как бы сталинский ампир и в общем во все они как бы строить а, да, и все, все они, в общем, умерли в своей постели. Я не помню даже кого-то... Даже Троцк. Но, но он умер в 40-м году, когда и Лев Давыдович, кстати. Вот что-то забавно это самое. Ну вот, но остальные там, как бы, стали остальные... Это не были Нет. Нет. Нет. Индийский фильм. А пойдемте в Это настоящий Троцк. Да, пойдемте. Да, пойдемте. Что он всегда подчеркивал.